What they do and now I feel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 If it's controlling you, I know the time can heal it all I just gotta get through, I just gotta get through I just gotta get through Cause I feel like taking off, find a place with a few. The pain is never gonna stop, if it's controlling you I know the time can heal it all, I just gotta get through I just gotta get through Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends I try to be human, find a solution, my evolution A place like this, it didn't exist, we made it like this So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway I know, it's easier to hide than just to lay low Not everyone in life has got a halo I'm standing in the red inside a payphone Just wanna break, no Всем привет, дорогие друзья, подписчики, ну и конечно зрители. Меня зовут Айна НЛО. Хочу вам показать интересные кадры, которые запечатлили очевидцы. Скорее всего это правда, потому что множество странных объектов стали появляться в необычном формате. Вы удивитесь, но необычный формат это когда ты проходишь мимо чего-то интересного, но ты этого не знаешь, да и не видишь. На вашем первом видео вы видите, как необычный объект НЛО кружит, необычный самолет, а именно президента, а может даже и министра. Мы видим, как два истребителя F-16 в сопровождении этого боенка был захвачен НЛО. Множество странных действий будут разворачиваться в этом месте, но, как говорится, в засекреченных СМИ о том, что этот необычный самолет должен был попасть в Канаду, где в горах его перехватил этот объект. Кто был там, неизвестно. Вот еще один очень удивительный видеосюжет. Точно неизвестно, где было заснято. Кто-то говорит, в Китае, кто-то говорит, туристы были из России засняли вот такую необычную картину. Но, в общем, этот огромный объект Рухнул прямо на землю, с таким ударом, что множество сирен было слышно. Вы видите необычный кадр и, скорее всего, последний, кто его заснял. Этот необычный объект рухнул, но волна такая была сильна, что все на своем пути снесло. До двух километров. После нескольких действий там было замечено еще несколько Вертолетов, которые смотрели необычную картину Но увы, от этого не скрыться Да и скорее всего от этого вам не скажут правду Есть множество других видеосюжетов, которые подтверждают о том, что мы с вами на Земле не одни Вот еще один очень удивительный видеосюжет, который был заснят очевидцами недалеко от российских гор, а именно Кавказа но суть в том, что это, скорее всего, ложь. Это не Кавказ, а какой-то необычный момент китайской горной местности. Вообще-то здесь есть множество нестыковок. Необычный объект, необычный вертолет. Но, в общем, я уточнил, и это, дорогие друзья, Китай. Северная часть, которую засняли туристы. Мы видим, как объект находится над землей около 200-300 метров к нему подлетает вертолет но для чего а потом происходит необычная картина из этого объекта вылетает необычный синий луч но что на самом деле случилось дальше вы не поверите этот синий луч уничтожает а именно нагревает вертолет который скорее всего хотел Контактировать с этим объектом, но происходит необычная и катастрофическая ошибка. НЛО уничтожает этот вертолет. Но почему все происходило так быстро? Объяснить также очень тяжело, как и последний видеосюжет. Но тут и смеяться, и плакать, но очень интересно. В общем, этот кадр был заснят в Беларуси несколько дней назад. Оказывается, что в Беларуси объект НЛО. Прямо рядом с домом, в прицеплена была корова, утащила у хозяева. В общем, никто не ожидал. Это очень было быстро. Кто заснял это, очевидец зовут Парень, который просто-напросто прогуливался и увидел, какой-то необычный объект отпускает необычный луч. А потом увидел, что с этим лучом поднимается корова. В общем... Вот такие дела нашу планету просто-напросто, можно сказать, наполняют вот такие необычные объекты, которые похищают, уничтожают и даже захватывают себе. Но зачем корову НЛО похитило, это, скорее всего, будет загадка для всех. Или у них питание закончилось, или они что-то решили испытать, а может они хотели подмен сделать. Такое уже было. Вот такая необычная, но очень интересная история случилась с этим видеосюжетом.